Он хорошо излагает то, что вроде простые вещи, они как бы все ясно, что все понятно, но он их по-простому раскладывает, очень хорошо его запоминаешь и можно его применять в своей работе, в своей жизни. Больше надо общаться с людьми, интересоваться ими завлекать их в то, что ты хочешь, чтобы было сделано. Потому как, то есть быть и легко работать. То, что зацепило, то что можно сделать по-другому свой распорядок на, на работе, организовать. То, что, как он говорил, чтобы, надо что-то поменять в своих привычках. То есть внести новое изменение, более привлекательно для всех. И я так думаю, что завлечь тех людей, которые со мной вместе работают, чтобы они проявили свои качества, свои, то, что они умеют, они на более высоком уровне.